Такой ничего, дамы и господа. Думаю, ни для кого это не секрет, что мы в Украине живем, поживаем или точнее, выживаем без электричества. В разных областях с этим дела обстоят по-разному, но вот у меня электричество бывает нечасто и ненадолго. Этому особо рад комментатор под прошлым роликом под ником Onyx881. Собственно, когда у меня нет электричества, то я или слушаю аудиокниги, или играю в игры. Так как у меня нет никакой портативной консоли по типу 3DS, Switch или Steam Boy, ой, точнее Steam Deck, то я по этой причине играю на телефоне. И вот, в один момент, мне пришло в голову, а почему бы не сделать видео про игры, тем более, игровой процесс можно записать на телефон, а потом использовать эти футажи при монтировании. И вот, в итоге этот ролик вышел. Я очень негативно отношусь к мобильному рынку видеоигр, так как там куча всякого дерьма, которое даже играми называть стыдно. Но, при тщательном поиске, мне все же удалось найти игры, которые мне понравились. И в этом видео я расскажу об этих играх, которые я сейчас прохожу на данный момент, или которые уже пройдены. В первую очередь для меня было важно, чтобы игры работали без интернета, так как когда у меня нет света, то и интернета также нет. Ну, давайте уже начну свой рассказ. Первая игра, а точнее сразу две игры, о которых я хочу рассказать. Это Супер Bros и Супер Cat Tales 2. Вас, наверное, тоже удивило, что вторая часть называется немного по-другому. Видимо, разработчики позже решили отвязаться от ассоциации с играми про усатого водопроводчика. Супер Кэт Тейлс. Как несложно догадаться по названию, мы играем за кота, а точнее за разных котов. По мере прохождения этих игр мы будем по сюжету встречать котов, которые будут присоединяться в нашу команду. Для получения некоторых котов нужно выполнить какое-то задание, чтобы они к нам присоединились. Каждый из котов имеет какую-то уникальную способность, которая позволяет проходить преграды или открывать секретные места, где можно найти колокольчики. А колокольчики – это очень важная часть в этих играх, их обязательно нужно находить, ведь в некоторых моментах вам не дают дальше пройти, пока вы не найдете определенное количество колокольчиков. Я думаю, что не нужно объяснять, что это платформер, вы и так это видите. Здесь довольно простое управление, нужно только нажимать влево и вправо по экрану. Хочу отметить, что первая и вторая часть отличаются между собой довольно заметно. Графика и музыка, конечно, в обоих частях одинаковая, но сиквел намного обширней. Тут есть сюжет, причем на удивление он неплохой. Тут есть новые механики. А еще нужно находить не только колокольчики, но и какие-то нужные по сюжету артефакты. Ах, ну да, в сиквеле же еще есть боссы, причем некоторые довольно сложные. Еще, в отличие от первой, во второй части есть предметы, которые мы можем применять, чтобы иметь какую-то способность, вот как Желтая Мантия, например. С помощью нее можно планировать в воздухе, Заебал, ты, Но с этими предметами есть один большой минус, они стоят довольно дорого. Мне приходилось кучу раз перепроходить уровень 2.4, чтобы нафармить нужное количество монет, чтобы купить необходимые предметы для нахождения с помощью них колокольчиков или нужных предметов для прохождения далее по сюжету. Ну и конечно же, в игре нам предлагают купить монеты за реальные деньги. Но даже с учетом этих минусов... Вторая часть мне понравилась намного-намного больше первой. В целом, это милые добротные игры, с приятной графикой, персонажами и запоминающейся, но поднадоедающей музыкой. Разработчики уже работают над новой игрой в этой серии. Новая часть будет называться Super Cat Tales Paws. И давайте уже переходить к следующей игре. Фигмент это кроссплатформенная игра, она есть прям везде. Есть версия для консолей, для свеча, для Windows, Mac OS и даже для Linuxа есть. Ну и для телефонов тоже. Игру разработала студия Bedtime Digital. И Figment – это не единственная игра от этой студии, о которой я расскажу в этом видео. Сразу скажу, сори за шокальные футажи, Меня очень удивило, что оно так хреново записалась, ведь у меня на телефоне все выглядело классно. «Фигмент» — это сюжетная бродилка с головоломками и элементами экшена. Как я понимаю, то по сюжету мы находимся в чем-то подсознании, пораженном депрессией, страхами, отчаянием и все в таком роде, а нашими врагами выступают различные страхи и кошмары. В этой игре нам нужно за главного героя по имени Дасти преследовать кошмара — это так зовут главного злодея, который от нас убегает постоянно. И кошмарит все подсознание, а еще он у нашего дасти своровал альбом с фотографиями и вино, ну или то было не вино, уже не помню. Отдай само! Кому кажется отдай! Но ну, и мы в игре постоянно куда-то движемся, путешествуем, иногда сражаемся с врагами, решаем головоломки и переходим, по так сказать, островках. В игре это разные участки мозга, в разных участках мозга. У нас по-разному выглядит окружение, нам встречаются разные враги, разные уникальные головоломки и т.д. Например, в правом полушарии, отвечающем за творчество, все окружение выглядит по-музыкальному, ярко, весело, а также тут можно встретить всякие головоломки, связанные с музыкой. А в левом полушарии окружение уже какое-то математическое, более скучное, и, конечно же, тут головоломки уже заметно сложнее. Я не хочу много спойлерить, просто поиграйте сами. Эта игра заслуживает своего внимания, мне она очень понравилась. Здесь классно стилизованная 3D графика и не надоедающие своим однообразием головоломки, которые также разбавляются экшеном, где тоже нужно думать во время сражения, а не тупо драться. В общем, советую поиграть, ведь настолько качественных игр на мобильном рынке катастрофически мало. Также разработчики работают над продолжением, называется Figment 2. Надеюсь, вторая часть получится классной. Мейка Рама – это довольно прелестная головоломка, где, указывая направление роботу, нам нужно собрать все звезды на уровне и дойти до финиша, попутно меняя положение некоторых элементов окружения и механизмов, чтобы добраться туда, куда нам надо. Также в игре есть уровни без робота, которым можно управлять, а где только находятся роботы, которые сами ходят и поворачивают только влево или только вправо. Но таких уровней очень мало, и они, вероятно, были добавлены просто для разнообразия. Игру разработал один человек, зовут данного героя Мартин Магни. Довольно интересно, что в игре помимо обычных стандартных уровней, еще есть отобранные уровни, которые были созданы другими игроками. И это еще не все, также в игре есть встроенный редактор уровней, в котором можно создавать свои уровни, и потом ими можно делиться с другими игроками через QR-коды. Находить уровни других игроков можно в твиттере, Facebook и мекарама форуме. После сканирования QR-кодов, эти уровни будут коллекционироваться. Мне захотелось сделать три уровня и поделиться ими с вами. Но в итоге сил у меня хватило только на создание одного уровня. Но с помощью магии монтажа. Вот вам три уровня. Сканируйте на здоровье. Особое внимание стоит уделить музыке в игре. Это просто что-то невообразимое. Ведь по сути, мы сами же и выступаем музыкантами. Каждое нажатие, которое дает указание, куда идти роботу, проигрывается нотой. Из наших ходов создается музыка, которая при каждом прохождении уровня будет уникальной. Что еще можно сказать? Могу отметить, что эта игра работает как в вертикальном, так и горизонтальном формате, что встречается довольно редко в играх. Я еще хочу попробовать другую игру от Мартина Магни, называется Фанкайд. Как я понимаю, то эта игра состоящая из кучи мини-игр в разном стиле выглядит довольно необычно. Back to Bad – это вторая игра от студии Bad Time Digital в этом видео, если не помните. Это те самые ребята, что сделали фигмент, о которой рассказывалось выше. Back to Bad – это сюрреалистическая головоломка, вдохновленная картинами таких художников, как Сальвадор Дали и мауриц Эшер. Если говорить о звуковом сопровождении, то, вероятно, разработчики вдохновлялись сериалом Twin Peaks, а то там какой-то комментатор задом наперед разговаривает. В общем, это игра, где мы играя за какое-то синее четвероногое создание с лицом человека, должны помочь лунатику по имени Боб дойти до его постели. На его пути нужно ставить яблоки, поворачивая таким образом направление Боба а с помощью рыб можно делать мосты. Внешний вид у игры, конечно, просто офигенный. Тут на уровнях есть что-то типа оптических иллюзий, и мы можем взбираться на некоторые стены и ходить по ним. Эта игра довольно короткая, но тут после прохождения открывается так называемый Nightmare мод, где нам нужно еще раз пройти усложненные версии тех же самых уровней где, чтобы пройти в дверь, то нужно собрать один или несколько ключей. Теперь поговорим про игру «Растения против зомби. Часть 2». Когда-то я помню, что у моей мамы на компьютере была первая часть «Plants vs. зомбис". И мне она очень нравилась, хотя после нескольких перепрохождений игра мне надоела, но все же смогла отложиться у меня в памяти. Если кто не знает, в растениях против зомби, нам нужно садить различные растения, которые будут обстреливать наступающие толпы зомби, которые хотят полакомиться нашими мозгами. Если все-таки зомби смогут пройти нашу барьеру, то мы проиграем и останемся без мозгов». И вот, существует еще вторая часть, которая доступна только для телефонов, и мне захотелось ее установить, посмотреть, что там такое. Вторую часть разрабатывают Electronic Arts, а не пауп Кап, которые сделали первую часть, что меня сразу же насторожило, ведь мы хорошо знаем о жадности компании EA. В сиквеле мы путешествуем во времени и защищаемся от зомбированных толп, которые хотят нас освободить, точнее съесть наши мозги. Меня очень рассмешило, что на нас нападают эти тупые зомби под такой вот символикой. И в план vs Zombies происходит то же самое. И вторая часть меня удивила тем, насколько она обширнее и разнообразней первой. Тут намного больше растений, больше зомби, больше разных миров. Хотя графика тут практически как в первой части. В общем, это как первая часть. Только тут намного больше контента. Ну и еще здесь, конечно же, есть донат. Но вроде бы у меня нет ощущения, что игра как-то слишком сильно зависит от доната. Хотя тут есть донатные растения, Причем среди донатных растений. Есть даже растения из первой части, например, красный перец, кабачок и гипнотизирующий гриб. Но повезло, что платных растений не так уж и много, их мало. Еще в игре не все работает без интернета, но обычному прохождению игры это не мешает. А так в целом эта игра нормальная, и скорее всего она уж точно лучше третьей части, которая находится на момент создания этого ролика в бета-стадии и вот должна скоро выйти. И вот третья часть даже не успела еще полноценно выйти. А ее уже смешали с дерьмом, и она прям всем не нравится. Еще одна вторая часть культовой игры это Angry Birds 2. Помню, у меня на компьютере была первая часть злых пташок, а также была куча продолжений, которые походили больше на DLC для первой части. Но все-таки, из той кучи продолжений, мне больше всего запомнились две части Angry Birds Звездные войны. Да-да, такая реально существует. Собственно, в серии игры Angry Birds нам нужно стрелять злыми птицами по свинтусам, которые прячутся в каких-то строениях. А птицы злые потому, что свиньи своровали у них яйца. Не ломай не яйца! В игре немалую роль играет физика. И если я не ошибаюсь, то на каждом уровне можно всего одним точным и умным попаданием уничтожить всех свиней, выстрелив всего одной птицей. И вот, когда вся эта мегапопулярность серии Angry Birds утихла, разработчики решили выпустить уже нормальное, настоящее продолжение первой части. Angry Birds 2 называется. Вот это поворот! Вторая часть меня приятно удивила своей графикой и анимациями, игра выглядит очень красиво. И на этом все. Тут довольно много отличий от первой части в лучшую сторону. Тут много новых незнакомых мне птиц. Тут уровни более разнообразные, например, некоторые построения свиней. И сами свиньи при повторных попытках пройти какой-то уровень иногда отличаются. Еще каждый уровень во второй части состоит из нескольких этапов, из-за чего вторая часть ощущается более динамичной, а также более сложной, ведь нужно, чтобы нам хватило птиц на прохождение всех этапов на уровне. Особенно сложно мне проходить уровни с боссом. Кстати, в игре есть жизни в виде сердец, и когда они закончатся, то дальше играть мы не можем, нужно ждать, когда они там восстановятся. В игре есть шапки для птиц и различные челленджи, за которые можно получать награды, но оно доступно только с подключением к сети. Из минусов тут есть лутбоксы. Ну и да, игра неполноценно работает без интернета, но прохождение обычных уровней это никак не мешает. Ну да ладно, давайте уже расскажу о какой-то следующей игре. Думаю, многие наслышаны о такой классической игре, как Лемминги. Ее когда-то разработала студия DMA Design. Позже эта студия была переименована в Rockstar. Поэтому живите теперь с этим, ведь создатели GTA и Red Dead Redemption начинали свой путь с Леммингов. И вот как оказалось, для телефонов существует современная версия Леммингов, сделала ее какая-то новая no им студия под названием Accent. Если по-быстрому, то сначала мне игра понравилась, но потом мне стало ясно, что это очередная мобильная хренотень с энергией и кучей доната. С геймплейной точки зрения, эта игра не отличается от оригинальной игры про лемингов. Все так же нужно довести толпу лемингов до выхода и проследить, чтобы они не подохли. Но визуально игра выглядит приятно, тут спорить не будем. Также, тут есть всякие костюмы для лемингов, что добавляет разнообразности. Еще эта игра довольно жестокая, когда леминги дохнут, то от них остается куча крови, хоть и розовой. Всю эту игру портит всего одна дебильная механика почти каждое наше действие потребляет энергию, а когда она заканчивается, то мы больше не можем давать указания нашим леммингам, и на этом игра прекращается. Сначала мне казалось, что нужно просто подождать, и эта энергия восстановится. Но нифига подобного, у меня как было три единицы энергии, так и осталось. Возможно, энергия восстанавливается только когда есть подключение к интернету. Я это проверю, когда будет такая возможность. The next day. Да, как оказалось, мои догадки были правы. С включенным интернетом энергия восстановилась. В общем, эта игра абсолютно неиграбельна без интернета. Ну, да ладно, давайте лучше расскажу о какой-то интересной мобильной игре. Хокус – это головоломка, состоящая из оптических иллюзий, где нам нужно поместить красный куб в отверстие. Звучит довольно просто, но вот найти путь к выходу довольно сложно, так как эти оптические иллюзии ломают мозг. И куб бывает, что оказывается в непредсказуемом месте, а не там, где казалось, что он окажется, и нужно туда-сюда его перемещать, чтобы куб оказался на одной плоскости с отверстием, в которое должен попасть куб. В игре по умолчанию доступно 40 бесплатных уровней, но кому хочется полностью сломать свой мозг, может купить полную версию игры, где доступно еще плюс 80 уровней, а также там есть бесконечный режим. Но я этого делать не буду, это потому что я бомж, а не потому что не хочу свой мозг сломать. Во время монтирования ролика мне случайно удалось узнать, что еще существует вторая часть. Как я понимаю, в сиквеле геометрические фигуры уже не статичные, и игра еще более сложнее первой части. Very Little Nightmares — это игра во вселенной серии игр Little Nightmares. Короче, это спин-офф для мобилок. Собственно, Very Little Nightmares – это бродилка с элементами головоломки. В Википедии еще написано, что игра в жанре survival horror. То есть, тут нас будут пугать и убивать. <клёх> в этой игре меня никто ни разу не напугал, а вот убивали частенько. Игру разработала I like Studio. Судя по их портфолио, они делают только мобильные игры, причем очень даже неплохие. В этой игре наша задача выжить и найти выход из какого-то дома, где к нам все враждебны. Блядь, выходя, сука, сука, сука, сука, блядь! Не знаю, что еще можно рассказать про эту игру. Она хорошая, в меру сложная, уж точно лучше леммингов. Tiny Роботс это игра где по сюжету злой робот похитил других роботов и заточил их в суперсекретной лаборатории. Я переформатирую вас, я вас схнаю в архиве, сделаю удаление без восстановления. Но сюжет, как по мне, тут просто для галочки. Эта игра вроде бы как в жанре поиска предметов, где на уровне разбросаны предметы и их нужно найти. Но все же, тут есть некоторые элементы головоломки. И найденные предметы нужно использовать для решения каких-то задач. Например, чтобы ящик открыть. А в ящике будет еще какой-то предмет, которым нужно воспользоваться. И так далее, и так далее. В игре есть разные механизмы. Что-то иногда надо крутить, поворачивать или нажимать. Еще в игре нужно заниматься взломом. Это выполнено в виде разных мини-головоломок еще тут есть уровни с так называемыми боссами но я не понимаю чем они отличаются от обычных уровней может они чуть сложнее и длиннее обычных в общем игра коротенькая и интересная уже про много игр было рассказано может на этом стоит закончить видео нет все же мне запомнились еще некоторые игры о которых я расскажу по-быстрому а то ролик слишком длинным выходит Флоренс – это коротенькая интерактивная любовная история. Игра рассказывает историю 25-летней девушки, которая жила в ежедневной рутине, пока не встретила музыканта. А потом у них там любовь была и все вот эти дела. The White Door – это головоломка, по сюжету которой в начале игры мы находимся в какой-то комнате, не зная, кто мы, где мы и почему тут оказались. По зацепкам, находящимся в комнате, мы должны разобраться, кто мы и почему тут оказались, восстанавливая таким образом нашу память. Plug and Play – это довольно сюрреалистичный проект. И мне сложно даже объяснить, что тут происходит. Тут нужно вставлять вилку в розетку, или розетку в вилку, или вставлять вот этих мужиков друг в друга. В общем, да. Ну и под конец игра Railbound. Это очередная головоломка. В Railbound нужно прокладывая железную дорогу сделать так, чтобы вагоны доехали и пришвартовались в правильном порядке к поезду. Ну все, у меня уже нет сил монтировать ролик. Скажу спасибо тем, кто советовал разные аудиокниги в комментариях. Ну ладно, я пойду. Пока.